и в погибающих. Второе послание к Каринфинам, вторая глава, с 11 по 15 стих. Как только меня внесли в камеру, на меня спинками набросился охранник. Как ты осмелился трепаться и жрать, когда столько времени ирта не открывал? «Шкуру с тебя спущу!» «Ну, погоди у меня!» И он с грохотом запер за собой железную дверь. Потом оскорблять меня принялся староста нашей камеры. «Нет, вы только посмотрите на этого фокусника! Каждый день здесь косил под умирающего! Вот я убивал и насиловал, а все-таки живу и здравствую!» А ты из-за своей веры во Христа подохнешь как шелудивый пес. Другой заключенный мусульманин прорычал: «Как ты посмел говорить о каком-то Иисусе вопреки закону, Тебе давно пора на тот свет. Небесный закон будет судить таких свиней, как ты, Все в камере знали, что от страшной слабости у меня подкашивались ноги, и без посторонней помощи я не мог сделать ни шагу. На протяжении многих недель я не произнес ни слова. Когда же до меня донеслись эти оскорбления, Святой Дух вдохновил меня выступить перед ними. Все остолбенели, когда я встал на ноги и объявил громким голосом. Друзья, у меня для вас есть сообщение от моего Бога. Пожалуйста, выслушайте. Они изумились, что я не просто встал, но и заговорил с необыкновенной силой и властью, ведь от меня осталась кожа до кости. Они спорили, когда я умру, однако теперь я стоял перед ними и говорил Громко и властно. Я сказал им, «Друзья мои, Бог послал меня сюда для вашего же блага. В день, когда меня перевели в эту камеру, я сказал вам, что я пастор и верую в Иисуса. В первую ночь я пел вам о Боге и говорил о спасении, которое дается каждому, вы могли меня узнать лично. Кроме того, вы сами свидетели, что все это время я не ел и не пил. И вот я спрашиваю вас, было ли такое в истории, чтобы человек, постившийся 74 дня, остался жив? Разве не ясно, что Бог вступился за меня, показав свою власть и силу? «Теперь мой Господь дал мне силу и власть перед вами сказать об Иисусе, Который есть истинный и живой Бог. Доколе вам жить в грехе, делая зло, Когда придет судный день, как вы избежите ада? Только Иисус может спасти вас». Сегодня Господь милостив к вам, и дает возможность раскаяться и получить прощение грехов. Падите на колени перед Иисусом и признайтесь в грехах, и просите Бога простить вас. Другого пути спасения нет. Когда я закончил, на людей словно упала бомба. Уже ничего не могло удержать их от покаяния. Староста нашей камеры со словами «Юн, что мне делать, чтобы спастись?» Первый упал на колени. Остальные, в том числе и мусульманин, тоже бросились на колени. «Что нам делать, чтобы спастись?» «Как получить прощение?» Каждый из этих ожесточенных грехом людей в потоках слез раскаивался в пороках, принимая Господа Иисуса Христа в свое сердце. Они каялись и в том, что плохо обращались со мной. Я простил им, как простил своим братьям Иосиф. Я ободрил их такими словами. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Это слова из книги Бытия, пятидесятая глава, двадцатый стих. Воды у нас было немного, и я крестил их всех, брызнул на каждого по несколько капель. Тюремный охранник, услышав из коридора шум и волнение в нашей камере, бросился к двери. Несколько минут он стоял как вкопанный, не проронив ни слова, пораженный открывшейся ему картиной. Отношения в нашей камере совершенно изменились. Теперь эти прощенные грешники имели новые, отзывчивые сердца. Их речь и поведение изменились коренным образом. Раньше в камере номер два правили гордость и ненависть. Теперь воцарились радость и мир. Новообращенные ходили со слезами на глазах, пораженные тем, как Господь изливал на них потоки благодати. Когда их выводили на прогулку во двор, они не упускали возможности возвестить о Христе заключенным из других камер. Таким образом, Благая весть стала возвещаться в тюрьме всем. В те дни многие раскаялись и уверовали в Господа. По милости Божьей у меня теперь появился новый труд – воспитывать и наставлять новообращенных в тюрьме. Вскоре должны были освободить брата Фу. На клочке туалетной бумаги я набросал пару строк и попросил его передать эту записку Делинь. Я испытывал ее. «Твой путь — это путь креста. Была ли ты искренно, когда вручила Господу свою жизнь? Остаешься ли ты верной Ему?» Я посвятил ей следующие стихи. «Возлюбленное дитя Божье, пусть наши тела увядают, стареют, пусть наши друзья и родные отходят, пусть крестным путем нам все труднее, но ты все же действуй из воли Господней». Заключив брак, мы мечтали с Делинь о детях, но в то время, когда повсюду полицией были расклеены мои фотографии, мы не могли проводить достаточно времени вместе. Однажды, незадолго до своего ареста, я тайком пробрался домой. Вот тогда-то она и забеременела. Вскоре меня арестовали. Однажды ночью в камере мне приснился чудесный сон. Я увидел радостную и счастливую делинь с сыном на руках. Она подошла ко мне и кротко спросила, «Как мы назовем нашего сына?» Принимая ребенка из ее рук, я вспомнил похожий случай из Писания, когда Авраам принял долгожданное дитя и нарек его, Исааком. Тогда я сказал жене, назовем его Исааком. Она радостно улыбнулась и взяла Исаака на руки. Я проснулся и уже не мог заснуть. Чудесный сон не выходил у меня из головы. На следующий день, утром 12 апреля 1984 года, Родные принесли мне в тюрьму добрую весть, которую один охранник дружелюбно сообщил мне. «Юн, у тебя родился сын. Через несколько дней они будут отмечать это событие. Вот тебе бумага и карандаш. Жена просит тебя выбрать имя сыну». Тут я вспомнил сон который я видел накануне. Я поблагодарил охранника и написал делинь. Назовем его Исаак. Потом я написал малышу письмо. Моему дорогому сыну Исааку, когда ты родился, твой папа был в тюрьме ради Христа. Я не знаю, сынок, доживу ли до того дня, когда увижу тебя. Люди желают своим детям успехов в жизни. А твой папа желает одного, чтобы ты возлюбил Господа Иисуса Христа и последовал за Ним. Исаак, всегда доверяй и повинуйся Господу, и когда подрастешь, станешь человеком Божьим. Твой отец. Проверив письмо, Охранник не нашел в нем ничего запрещенного и передал его семье. Свидетельство Делинь. После первого свидания в тюрьме с Юном прошло совсем немного времени, и у нас родился сын. Само по себе это было чудом. Акушерка которая помогала мне рожать, сказала, что впервые в жизни видит, как женщина рожает без боли. Я говорю совершенно искренне, потому что мне действительно не было больно. Это была Божья милость ко мне. За несколько дней, как мне родить, мне велели прийти в больницу и сделать аборт. В местном органе государственного планирования семьи сказали, «Твой муж никогда не выйдет из тюрьмы. Пожалей себя и не дай ребенку вступить в этот мир». Мне велели вернуться через несколько дней, и тогда меня отправят на операцию. Я страшно испугалась. Конечно, я ни за что не согласилась бы на аборт, но если бы я не пришла в больницу, меня все равно разыскали бы и провели бы операцию насильно. Я рассказала обо всем матери, а также братьям и сестрам во Христе. Они горячо молились, умоляя Бога помочь мне в этом безвыходном положении. Господь ответил им на их молитвы. Я родила на два месяца раньше предполагаемого срока и до того, как государство успело вмешаться с принудительным абортом. Когда к нам пришли представители местного органа ГПС, разбираться, почему я не явилась в назначенный день в больницу, они увидели меня в кресле с ребенком на руках. Им пришлось уйти ни с чем». Мы передали Юну записку, где сообщили о рождении сына, а он написал нам из тюрьмы «Назовем его Исаак». Господь вразумил его сновидением, и он уже знал, как назвать сына. Времена тогда были очень трудные. Мы крайне нуждались. Полиция конфисковала в нашем доме все – горшки, кастрюли, мебель – и даже нашу одежду. Нам с матерью Юна не оставалось ничего иного, как работать в поле, иначе мы умерли бы с голоду. Матерь Юна была уже за шестьдесят, но она оставалась еще крепкой и подвижной. Не прошло и недели после рождения Исаака, как нас навестили несколько братьев и сестер во Христе. Они прошли сто километров, чтобы помочь моей свекрови и мне в поле. Старых женщин, работающих на поле, в нашем селе можно было по пальцам сосчитать. Полевые работы предназначены для молодых и сильных. Наши помощники видели, как приходилось сгибаться от тяжелой работы матери юна. Друзья собрали за нас урожай пшеницы и связали его в снопы. Но в житницу не перенесли, а оставили на краю поля. Вскоре поднялся сильный ветер. Мать Юна побежала в поле, чтобы постараться вывести хлеб до того, как его прибьет дождь. Полил дождь и загремел гром. Случилось так, что арба груженная пшеницей, перевернулась, придавив руку и ногу матери Юна к земле. В этом положении она пролежала в грязной канаве, как в ловушке, несколько часов. Я была дома с новорожденным и о случившемся ничего не знала. Позже у матери Юна определили перелом плеча и бедра. Это было страшное горе, которое я уже не могла вынести. Муж был в тюрьме. Большинство друзей и родных оставили меня. Я одна выбивалась из сил с новорожденным, а тут слегла и мать юна. Теперь я работала в поле одна. Мои силы были истощены до предела. Однажды, во время полевых работ, у меня сильно закружилась голова, и я потеряла сознание. Так я пролежала много времени. Когда я пришла в себя, то расплакалась, так как поняла, что не нужна никому из родных. А невестка и соседи только и делали, что поносили меня. Глядя на небо, я стала петь Псалом 122. «К Тебе возвожу, очи мои, живущие на небесах, очи наши, к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных, и унижением от гордых. Рассказ Юна Во время очередной волны гонений за решетку были брошены девять служителей нашей церкви, и я. По многим христианским домам прошли с обысками и наложили большие штрафы за хранение Священного Писания и другой христианской литературы. Многие верующие были запуганы этим, но Святой Дух удалил их страхи и поставил новых руководителей Церкви. По всей стране пронесся свежий ветер Возрождения». Молитвенные собрания продолжались ночами, и многие души пробуждались от духовной спячки. Знамения и чудеса стали обычным явлением. Люди приносили своих больных в домашние церкви и получали их исцеленными. Страдающие душевными болезнями и одержимые бесами обретали полное избавление, исцеляясь, Именем Иисуса. Христиане продолжали свидетельствовать в тюрьмах при поддержке свыше, поскольку возносилось множество ревностных молитв о каждом из них. Большое число заключенных обратилось к Богу. Многие государственные служащие и члены Коммунистической партии Китая уверовали в то время в Иисуса. Некоторые из них даже стали верными христовыми свидетелями. В селе под названием Железный храм Будды, что находится примерно в десяти километрах от нашего дома, жила одна сестра во Христе именем Джи. Ее муж, богатый человек, в Бога не верил и поклонялся идолам. Он не желал слушать жену, которая умоляла его оставить ложных богов и поклониться Иисусу. Их сын был смертельно болен, и врачи отказались лечить его. Однажды этот богач, имевший родственников на высоких правительственных постах, пригласил верующих к себе домой чтобы они провели здесь молитвенное служение об исцелении Его Сына. Собралось много христиан. В тот же день, под вечер, в железный храм Будды приехал на велосипеде брат Фон, чтобы рассказать верующим о свидании со мной в тюрьме. Собравшиеся были сильно взволнованы, когда услышали о моем длительном посте и страданиях. Все молились обо мне, оставив молитвы о бедном больном мальчике. Это не понравилось мужу сестры Джи. «Сегодня вечером я пригласил вас помолиться о моем сыне. Кто он, этот юн? Он голодал 74 дня и остался живым? Не верю. Разве он Бог?» Затем он сказал, «Перестаньте плакать о Юне. Лучше помолитесь о моем сыне от имени этого Иисуса, в которого верует Юн. Если Иисус поможет моему сыну, то я воспользуюсь связями в правительстве и помогу этому Юну выйти из тюрьмы». «К славе своей». Бог слышит всякую искреннюю молитву. Больной мальчик в ту же ночь исцелился, и все его семейство приняло Иисуса. Сестра мужа Джи собрала всех крестьян своего села, чтобы возвестить и благую весть, и большинство собравшихся обратилось к Богу. Позднее, после моего освобождения из тюрьмы, я посетил это село и услышал от местных жителей следующую историю. Однажды сестра Джи сказала мужу. «Я слышала, что сегодня жена Юна родила. Почему бы тебе не посетить его семью и не забудь при этом подарки для матери и малыша? Это ребенок Юна». Бог которого исцелил нашего Сына и спас твою душу. В тот же день этот человек пришел к нам и принес много подарков моим родным. Увидев в первый раз мою мать, он сказал, «Почтенная госпожа, хотя вы и не знаете меня, примите эти подарки от чистого сердца». Никто из вас не знает меня, но позвольте рассказать вам одну историю. Делинь отдыхала у себя в комнате. Услышав эти слова, она встала и вышла послушать его. Он же подробно рассказал обо всем, как Господь помиловал его, как исцелил его сына и спас большинство крестьянских семей, села. Железный храм Будды. Потом все вместе возблагодарили Бога. Мои родные просили, чтобы он посетил своих родственников в правительстве, и известие о рождении сына дошло до меня. У мужа сестры Джи был племянник, служивший в вооруженной охране тюрьмы в Наньяне. Он, в числе остальных охранников, также истязал меня электрошоком, избивал и заставлял ползать в человеческих испражнениях. Итак, этот новообращенный брат пришел к своему племяннику и сказал, «Юн мой родственник. Он имел в виду, что я его брат во Христе». Иисус в которого верует Юн, является истинным и живым Богом. Обрати на Юна внимание и хорошо обращайся с ним. Тогда этот охранник раскаялся в том, что издевался надо мной. Ведь каждый полицейский в местном отделении КОБ знал о заключенном, который не ел и не пил 74 дня. С тех пор... Моя жизнь в тюрьме стала немного легче, гонения прекратились, меня даже назначили старостой камеры. Так Исаак, ставший надеждой и радостью нашей семьи, озарил нашу жизнь светом, засиявшим во тьме того страшного тяжелого года».